здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас samsung a530 2018 года будем пробовать обойти аккаунт для обхода аккаунта нам понадобится сим-карта с пин-кодом сейчас он у нас проверить обновление и будем дальше так сейчас мы вытаскиваем лоток сим-карты Вставляем сим-карту. И после того, как вставим сим-карту, сразу будем сверху вниз листать, листать сверху вниз. У нас откроется панель управления. Теперь вводим пин-код и быстренько нажимаем на настройки, на панель управления. У нас зашел в настройки. Так, сверху выбираем все. Листаем вниз, сам конец. Открываем YouTube. И у нас заходит в браузер. То есть родной браузер от Samsung. В строке поиска мы сейчас будем вводить э, google аккаунт менеджер 6.0.1 и будем его скачивать для обхода аккаунта нам понадобится две приложения ну, то есть две два apk файла один Google. Другой. QuickShockMaker. Так, так, файл у нас скачивается. Заходим в загрузки. И устанавливаем разрешить назад. Теперь будем скачивать второй файл. и туда нажал. Так, скачиваем второй файл. Загрузить. И снова заходим в загрузки. И устанавливаем наш второй файл. Открыть. Теперь находим google аккаунт и открываем его Сейчас пролистаем вниз и нажимаем на аккаунт google где написано в строке Введите электронную почту и пароль. Нажимаем прос просмотреть. Сверху на три точки. Ок. Okay. И вводим свой. Свою почту от Google. Которая у нас есть. Нажимаем войти, вот и все, сейчас перезагружен телефон. Даем ему перезагрузку и после перезагрузки мы можем удачно его активировать. так а, забыл вытащить ним карту так вытащим сим-карту так вытащим сим-карту теперь пройдемся по пункту как всегда далее-далее-далее если ребята у кого-то возникает какие-либо вопросы всегда рад отвечать на них так что пишите в комментарии буду читать и буду отвечать по участию. А также не забудьте подписаться на, на мой канал в дальнейшем нас ждет новые видосы. Здесь у нас стоит Android 9 и новая оболочка Samsung. нам не нужно, убираем галочку, далее, пропустить, пропустить еще раз, и готово. Все, телефон у нас загрузился, вот наш рабочий стол. Заходим в настройки. Учет на записи. И удаляем свою учетную запись. И после этого можно с легкостью сбросить телефон заводских настройки. Просто данных. сбросить.